Первое, что нужно сделать человеку, получившему в наследство по завещанию депозит, это обратиться к частному или государственному нотариусу с заявлением о принятии наследства. Для этого нужно знать, в каком банке открыть депозит, на какую сумму, кто еще на него претендует и прочие детали. Подать заявление нужно в течение 6 месяцев со дня смерти вкладчика. Если клиент, открывавший вклад, не сделал распоряжение банку касательно своих средств на случай смерти, то основанием в банк является нотариально оформленный документ о праве на наследство, где указывается наследник, доля в общей сумме наследства и реквизиты счета. Таким образом, наследнику нужно обратиться к нотариусу, который по истечению 6 месяцев с даты смерти владельца счета выдаст свидетельство о праве на наследство. Именно с этим документом и необходимо прийти в банк. Для получения депозита в наследство вам понадобится свидетельство о праве на наследство, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, идентификационный код, свидетельство о смерти вкладчика. Наследник также может получить депозит, если родственник оформлял на него специальное распоряжение в банке о наследовании. В таком случае, помимо паспорта, идентификационного кода и свидетельства о смерти, также вам придется предъявить свидетельство о рождении или свидетельство о браке, если родственник был вам супругом или супругой. Обратите внимание, вклад могут унаследовать и несколько людей сразу. Если на вклад претендует сразу несколько наследников, то в этом случае вклад делится между всеми наследниками в долях, предусмотренных законом. Эти доли определяет нотариус. Договор вклада для получения наследства, как правило, не нужен. Наследник может получить свой депозит, даже если договор был утерян. Оформление свидетельства о праве на наследство оформляется уже после того, как нотариус получил справку из банка о наличии открытых счетов и завещательных распоряжений. Процедура получения вклада усложняется, если наследник не знает, в каком банке он был открыт. Если вы уверены, что у следователя были депозиты, то нотариус отправит в указанные вами банки письмо, письменный запрос об открытых на имя наследователя банковских счетах и их состоянии. Это единственный законный путь получения информации о счетах украинцев. В ином случае учреждения обязаны будут сохранять банковскую тайну. На запросы нотариуса банки обязаны подать соответствующие сведения. После того, как нотариус получит информацию из банка, процедура происходит по описанной выше схеме. После полугода с даты смерти владельца счета наследник получит свидетельство о праве на наследие, по которому и получит свои деньги в банке вклады придется уплатить налоги. 5% от суммы, если вы не являетесь родственником первой степени родства. 15% если наследство получено от человека, который бывает в Украине менее 183 дней в году любой степени родства. 18% с начисленных процентов по депозиту, а также 1,5% военного сбора. По закону банк обязан начислять проценты по вкладу независимо от того, жив вкладчик или нет. Согласно статье гражданского кодекса, обязательство не прекращается со смертью кредитора, если оно не является неразрывно связанным с личностью последнего. В таком случае права и обязанности физлица, которая умерла, переходят к другим лицам, наследникам. Следовательно, обязательство банка выплачивать проценты по договору вклада не прекращается со смертью вкладчика, входит в состав наследства и продолжается до дня предшествующего дню возврата средств наследникам. Больше актуальной информации по этой теме можете узнать в нашей статье. Ссылка